Возможно, через пару тысяч лет за твоим обвалившимся окном будет расстилаться пустыня. На месте дома вырастет олень мух, а под офисом откроется карстовая воронка. Жители городов из этого списка тоже не думали, что их места обитания со временем исчезнут с лица земли. Аркаим. Раскопки древнеарийского города Аркаим, построенного на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры, стали одним из главных археологических открытий 20 века. Во времена своего расцвета Аркаим, город Солнца, храм и астрономическая обсерватория, считался духовным центром всей Сибири и Урала, но и в итоге был заброшен в результате пожара. В 1987 году... Аркаимскую долину решили затопить за ненадобностью. Однако суровые челябинские археологи грудью встали на защиту памятника древнейшей индоевропейской цивилизации. И теперь там находится заповедник. Вавилон Вавилон был одним из красивейших городов Древнего мира – по легенде, там находилась та самая башня, из-за которой человечеству уже которое тысячелетие приходится изучать иностранные языки. И висячие сады чудо света, которое царь Новохудоносор II построил для своей жены Семирамиды. Все эти достоинства не уклонились от внимания Александра Македонского, который в 331 году до н.э. завоевал Вавилон и сделал его центром своей империи. Тем не менее, в результате бесконечных войн к началу второго века нашей эры Вавилон пришел в упадок и до сих пор лежит в руинах в 85 километрах к югу от Багдада. Троя. Греки основали Трою на месте современного холма Гиссарлык на северо-западе Турции, недалеко от пролива Дарданеллы, в стратегически важном месте, позволявшем контролировать пути, соединявшие Европу и Азию на суше, а потому вокруг Трои с древних времен разгорались конфликты. Самый известный из них, о котором Гомер рассказывал всем в Элиаде, закончился падением города в 1260 году до нашей эры. Спасибо археологу Шлеману, в 19 веке откопавшему Трою и фактически нанесшему ее на современную карту мира. Правда, теперь уже скорее в качестве культурного места для историков и туристов. Помпея Как жители Помпеи провели свой последний день, представляет себе каждый школьник благодаря трудам художника Карла Брилова. Живописные развалины в окрестностях Неаполя когда-то были процветающим торговым центром, жители которого занимались рыбной ловлей и производством оливкового масла. На их беду, в 79 году до н.э. вулкан Везувий, у подножия которого были расположены Помпеи, неожиданно пробудился со всеми вытекающими и вылетающими оттуда последствиями. Помпеи полностью откопали только в 20 веке и превратили в неплохо сохранившийся музей под открытым небом. Убар Крепость Убар или Ирам, построенная вокруг оазиса в Аравийской пустыне с 3 века до нашей эры и вплоть до 4 века нашей эры, была одним из самых богатых населенных пунктов на территории современного Омана. В Ираме была развита наука, алхимия и военное дело, а торговые караваны из Персии, Греции и Рима так и текли в город за благовониями и мирой. Согласно исламским преданиям, Убар был разрушен по воле Аллаха, однако в 1980-е годы археологи выдвинули более прозаичную и ужасающую версию. Город целиком провалился в подземную карстовую воронку, которая и была причиной нахождения цветущего оазиса в пустыне. В течение многих столетий, пока беспечные горожане выкачивали из-под земли воду, воронка разрасталась и, наконец, земля разверзлась и поглотила Убар со всем его содержимым. Манхеджа-Даро – город, чье название переводится с хинди как «Холм мертвых», исчез лица земли около трех с половиной тысяч лет назад. Гибель одним из центров индийской цивилизации около 1700 года до нашей эры описана в индийской поэме «Махабхарата». Судя по ней, город был уничтожен мощным взрывом, в результате которого оплавились камни, вскипели воды и поджарились рыбы, не говоря уже о людях. Впоследствии ученые предположили, что город был разрушен в результате природного явления, так называемых «черных молний» или не успевших разгореться шаровых молний. Взрыв одной из них повлек за собой цепную реакцию, в результате которой на месте Махеджидаро даро остался только пепел. Пальмира Пальмира была важным перевалочным пунктом для пересекавших сирийскую пустыню караванов, а также монументальным культурным и экономическим центром Древнего мира. Слухи о красотах этого города вдохновляли поэтов именовать Северной Пальмирой, например, Санкт-Петербург, а Южной, например, Одессу. Сейчас на месте Пальмиры торчат из песка обломки колонн, остатки храмов и акведуков и прочие руины, бережно охраняемые ЮНЕСКО. Правда, в свете гражданской войны в Сирии неизвестно, сколько они простоят. порт -Ройл. Этот порт в Карибском море считался колыбелью порока и пристанищем разврата. Европейские мореплаватели называли его «Содомом нового мира». Его население состояло из пиратов, головорезов, шлюх и прочих сомнительных личностей. До наших дней это чудное местечко, однако, не сохранилось. В 1692 году на Ямайке произошло разрушительное землетрясение, вызвавшее цунами, в результате которого город с двумя тысячами жителей за две минуты почти целиком погрузился под воду. Те, кто уцелел во время катастрофы, умерли в результате болезней, в разрухе и от нехватки питьевой воды. Впоследствии Порт-Ройл неоднократно пытались отстроить заново, но каждый раз он становился жертвой новых катаклизмов. То пожара, то урагана, то землетрясения в 1907 года, пока власти острова не оставили всякие попытки его возродить. Виград – крепость XI века, расположенная на территории современной Хорватии. Во времена Римской империи была небольшим, но важным поселением, построенным на пересечении главных торговых путей. Однако в XVII веке население города подчастую выкосила эпидемия чумы, а оставшиеся в живых сбежали без оглядки, даже не устроив пира на прощание. Благодаря безлюдности, а также отсутствию всякого желания со стороны хорватских властей заниматься реконструкцией Двиграда, остатки средневекового замка, городские ворота, сторожевые башни и куски могильных плит можно увидеть и сейчас. Маджар На месте Будённовска на Северном Кавказе в 12-14 веках находился средневековый город Маджар. В период своего расцвета Маджар являлся главной резиденцией хана Золотой Орды. В нем чеканились собственные монеты, строились мечети и минареты, был городской водопровод. Маджар с трудом пережил нашествие войск Тамерлана, во время которого город разграбили его военачальники, и влачил жалкое существование еще полтора века, до самого падения Астраханского ханства. В законах нескольких штатов США заслуживает наказание одно преступление. Если человека поймают при попытке совершения этого преступления, то ему не избежать наказания – Однако, если предотвратить данное преступление не получается, то те, кто его совершил, остаются без наказания. Что это за преступление?